Джо Байдена и его супругу эвакуировали из их дома после объявления тревоги. Небольшой частный самолет вошел в закрытое воздушное пространство над резиденцией президента США. В небо подняли два истребителя, а к дому Байдену дорогу временно перекрыли. В администрации американского лидера отметили, что произошедшая случайность, никакой угрозы не было. После того, как в ситуации разобрались, президент и первая леди вернулись в резиденцию.